Ребят, всем привет! Меня зовут Оксана, и вы на канале My Crazy Coach. Сегодня я хочу с вами немножко технически разобрать упражнение планка. Какие есть особенности, как правильно его выполнять. Итак, мы будем становиться на предплечье или, как вы говорите, там, на локти. Обязательно мы должны включить пресс. У нас тело должно быть как одна натянутая струна. У нас голова не должна смотреть вниз, не должна подниматься наверх. Таз не должен подниматься вверх, не должно быть прогибов в пояснице. Это все очень серьезные ошибки, которые могут привести к проблемам в вашем организме. Поэтому я вас очень прошу внимательно послушать и только после этого начать выполнять это упражнение. Мы разберем с вами планку для начинающих и обязательно я покажу для продвинутого уровня, но вся техника одна и та же.